Заневещание проекта valimizof.ru И я Юлия Рыж И сегодня я встретилась с Евгением Ваниным Для того, чтобы поговорить О кредитах и займах Которые сейчас Обеспечивают многим Например, даже жизнь Жень Привет. Привет. Привет. Слушай, вот такой вопрос, да, мне постоянно пишут на почту девочки, которые интересуются кредитами, говорят, что сейчас в стране происходит, это полное же, да, кредиты не дают. Даже тем людям, которые, например, уже давным-давно брали постоянные пользователи, да, кредитные, то есть те, которые постоянно возвращают, у кого хорошая кредитная история, им просто-напросто не дают кредиты, а деньги нужны. Вот расскажи мне, где можно сейчас взять кредит, и воспользоваться им? Ну, сейчас очень распространено брать кредит онлайн. Вот. Есть такие, так называемые, МФО, микрофинансовые организации, которые выдают кредит на короткий срок, до 30 дней, там, в принципе, от 50 до 1000 долларов. Небольшие такие кредиты, то есть на какие-то потребительские цены, ой, цены, цели. Единственный минус этих кредитов, то что за них берется повышенный процент. То есть это в среднем где-то от 0,5% до 1,5-2%. Ну, в зависимости, да, в день. В зависимости еще от, на, от того, на какой срок ты берешь как бы, этот кредит. А, в принципе, для оформления таких кредитов не нужны какие-то дополнительные бумаги, там, справка с работы и так далее. Достаточно просто загрузить копию своего паспорта, либо быть верифицированным э, пользователем э, веб там какой-то платежной системы да, определенной. Э, насколько я знаю, веб-мани надо иметь, э, э, как же он там называется, -то? аттестат. Персональный аттестат, да. Для того, чтобы его получить, нужно просто с банковского счета, со своего, да, перечислить небольшую сумму денег на WebMoney. И получает, то есть получается как бы происходит верификация и, соответственно, тебе выдают персональный аттестат. Вот. Кредиты такие, и сама WebMoney система выдает, то есть там есть биржа кредитов, то есть может человек сам зайти, посмотреть, какие там кредитные линии есть, да, то есть выдают, бывают люди друг другу выдают кредиты, также посредством системы WebMoney, там Яндекс по-моему не знаю есть сейчас нету вот Perfect Money а, есть также компании которые более организованно этим занимается одна из таких компаний вот сейчас которая есть да это WebTransfer mm -hmm. а, она на рынке достаточно давно уже да но вот а, именно микрофинансирование микро она открыла вот эту вот линию недавно абсолютно где-то год назад но у нее уже более трех миллионов пользователей которые Берут. берут отдают Дай. кредиты и так далее причем туда можно вложить свои деньги да то есть и отдавать также своими деньгами компания является посредником она еще страхует грубо говоря твои mm -hmm. деньги собственные которые ты выдаешь в кредит mm -hmm. каким образом она просто берет часть процента который ты зарабатываешь себе за подстраховку mm -hmm. вот mm -hmm. что еще хочу сказать Жень, ну смотри, вот, да, это мы вот, для тех девочек, которые хотят взять кредит, да, там, которым, например, на, на что-то сейчас не хватает и им не выдают банки. А вот вопрос, можно ли, точнее, как, ну, можно, да, как можно зарабатывать на вот, этой, вот этом механизме, именно микрокредитовании? На вот этой махинации, ты хотел сказать? Но... Ладно, мы знаем что в нашей стране банки самые в богатые потому что они знают как использовать кредиты и ну, дело в том что на самом деле хорошо что появилась такая возможность через интернет все это делать потому что при, э, с появлением этой возможности любой человек может стать сейчас по сути банком таким же до да, который выдает кредиты тем людям которые в этом нуждаются то есть, грубо говоря, у меня есть какая-то сумма, ну, например, там 50 долларов, да, которые, да. например, они просто лежат, и я с ними ничего не делаю. То есть я могу прийти в эту организацию, дать их да. и установить, установить какой-то процесс. Ну, даже приходить не надо, просто набираешь в интернете веб-сайт, заходишь, регистрируешься, пополняешь счет и э, выставляешь заявку на выдачу кредита. То есть есть люди которые приходят смотрят заявки да то есть ну хочет человек взять кредит он смотрит выгодные условия там то есть если зайти на биржу допустим веб-трансфера да там есть очень много людей которые выдают кредиты под разный процент и разными суммами а человек просто смотрит какой его процент устраивает да и соответственно нажимает кнопочку просто взять кредит вот и все берет кредит себе на кошелек тут же выводит либо Обмен происходит непосредственно сразу с банковского счета, на банковский перевод идет, да, все равно компания веб-трансфер, она страхует все эти средства, хотя нет, есть одно условие, когда компания не, не страхует, то есть если ты выдаешь кредит с надписью «Стандарт», угу. то есть без страховки, компания берет 10% всего за, просто за сделку. Вот, за страховку она берет больше. Для того, чтобы зарабатывать на этом, да, то есть надо, соответственно, либо самому выдавать кредиты, либо привлекать тех клиентов, которые будут выдавать кредиты uh -huh. вот, через какую-либо систему. Ну, на данный момент есть веб-трансфер. Да. Я знаю еще несколько сайтов, которые этим занимаются, то есть выдачей кредитов. Uh -huh. Кто-то занимается чисто только по веб-мани, да, но веб-трансфер имеет более такой обширный, как бы, Перечень услуг, угу. так скажем. Выводы денег. Да, и выводы денег, и заводы денег и так далее. То есть, например, вот э, действия, да, у меня есть 50 долларов, и в принципе через вот через месяц во сколько они могут превратиться? Примерно. Ну, примерно, если, допустим, мы выдаем кредит под 1,5%, да, э, компания себе на 30 дней компания себе э, забирает 0,4% угу. от всего этого, у нас остается 1,1%, по сути. Вот. И умножаем на 30 дней. Угу. Получается примерно 30%. 30%. Да. То есть через месяц, грубо говоря, я заработаю ну, около 20 долларов. 20 долларов, да, 20-25. Да. Ну, естественно, если у меня больше я выдаю денег, то будет да. больше результатов. Да. То есть, получается, что и здесь, в принципе, без беспроигрышная ситуация. Правильно? Да. Проиграть невозможно. Ну, проиграть, конечно, невозможно. Единственное, что надо понимать, то, что все финансовые операции, которые проходят, да, они должны как бы фиксироваться. Ну, как понять, фиксироваться. То есть, ну, туда нужно будет загружать свои паспортные данные там, и так далее. Да? И также надо понимать, что любая финансовая компания, будь то банк, будь то вообще любая организация, да, она также не, не дает стопроцентной гарантии, что она будет постоянно как бы этим заниматься. Я почему а просто хочу сказать, потому что я недавно, ну когда вчера буквально читал новости, то что отозвали лицензию там, у такого-то, такого-то банка. Да? Да. Вот, здесь как бы надо понимать то, что ну, организация работает, да, то есть, но я не даю стопроцентной гарантии, что она будет работать там 10-20 лет там, и да. так далее. Ну, то да. есть это прям э, хороший подспорье для тех, кто хочет в кризис чуть-чуть себя, э, в общем-то, почувствовать. Забодрить, заработать, да. да. То есть можем, и там... в принципе не нужно никаких знать финансовых. Э, терминов, ничего тут, просто э, иметь 50 долларов, зайти на сайт и просто отдать их кому-то Да, там есть видеоуроки, есть э, постоянные вебинары ежедневные, то есть проводят, сама компания рассказывает о своих услугах. Они сейчас открыли там свой какой-то магазин, угу. сайт по продаже авиабилетов, то есть компания сама развивается, да, то есть в, в разные ну, вот стороны. Смотри, а мы когда с собой общались, да, на эту тему, ты рассказывал, что у нее есть хорошие гаранты, которые в принципе размещены прямо на сайте. Сайте, да. Один из которых Альфа-банк. Да. То есть, э, выбирая из тех э, организаций, которые есть в интернете, что лучше, в принципе, отдавать предпочтение тем организациям, которые, ну, вот... Ну, имеют лицензию, имеют э, где-то э, упоминания в хороших э, источниках, да, то есть Альфа-банк, там, ВТБ-24 упоминает. Вообще, веб трансфер это была изначально платежная система, uh -huh. вот, и как раз там внизу, если кто-то зайдет на сайт, может найти, где есть упоминание об этой компании, и зайти на сайт как раз Альфа-банка. И в 2012 году они заключили договор между собой, а сама компания существует, по-моему, с 2006 года, если не ошибаюсь, может быть и раньше. Вот. Заключили договор, и там можно прям сразу с Альфа-банка нажать ссылочку, и идет переход на сайт WebTransfer. То есть как бы это еще один знак о том, что система надежная, и с ней можно работать. Куда можно выводить деньги? Выводить можно деньги на платежные системы WebMoney, Kiwi кошелек, на свой банковский счет, делать wire transfer, так называемый, на PerfectMoney, на кошельки Payer и так далее. Все зависит от того, от скорости вывода, да, то есть кому ну, нужно выводить, да. быстро, да, то есть быстрее всего выводятся деньги на кошелек Payer и на PerfectMoney. Угу. Да, чуть подольше, да, там все зависит от резервов, где больше денег лежит, угу. оттуда компания как бы эти деньги выдает. Угу. Понятно. А, Жень, спасибо огромное за объяснение девочки ну так если у вас есть 50 долларов которые вам должны могут принести а, 20 через месяц то совет вам обязательно а, дать отдать их кредит и забрать свои чисто, честно заработанные деньги С вами был проект полим за евгений Ванин, и до скорых встреч пока пока пока